Встречаются люди, к ним привыкаешь Кого-то ты любишь, многих не знаешь В конечном итоге, все как обычно Место имеют в жизни личной Кто-то становится временным другом Кто-то женой, мужем, кто-то подругой Все это временно, все мимолетом самонадеяно. И беззаботно мелькают лица, словно птицы исчезают. Тем, кто рядом и получаешь друзей как награду, время бесследно стирает их лица, И вновь кто-то новый в жизни стучится, Вроде бы свой, И такой всем понятный, Но время проходит, И все так стандартно, Кому нужны деньги, Кому нужна слава, Мне ничего от вас ведь не надо. I Редактор